Всем привет, вы на канале Gold GoldBet, меня зовут Евгений. Сегодня будет обзор обновленного бота для игры Бакара. Бот так и называется, смарт бот бокара. Семейство смарт-ботов. А, те, кто в теме, те уже понимают, что это значит. Но вкратце, это значит то, что бот дает прогнозы практически на все, что можно поставить у букмекера. Давайте перейдем к обзору. Чтобы попасть в бота, ссылочки у вас в описании к этому видео, также в комментариях. И, естественно, вот они у вас на экранах. А когда вы попадаете в бота, вы нажимаете «Кибер-игры». Далее нажимаете кнопку «Бакара». Здесь выбираете смарт-бот «Бакара». Как видите, ничего сложного. Смотрите, какая есть еще новинка. Вы можете купить бота всего лишь за 100 рублей и пользоваться им 5 минут. Ну, то есть, скажем так, тест-драйв. Коротенький тест-драйв. Также появились рейтинги ботов. Они есть у всех. Вот она, в самом верху. Этот рейтинг основан на... Истории продаж на отзывах и на лайвах, которые я провожу в своем бесплатном канале практически ежедневно, вот вам ссылочка очередная на экран, если вы хотите посмотреть, как действительно работают те или иные боты, посмотреть статистику проходов, что-то прочитать важное, нужное, полезное из разряда обучения той или иной игры. Итак, чтобы купить бота, вам нужно нажать всего лишь кнопочку «Купить». Ну, это логичная кнопка, да, хочу купить, значит, надо нажать кнопку купить. Другой кнопки здесь для этого нет. Дальше вы выбираете способ оплаты и оплачиваете, и получаете автоматический доступ к боту. И по итогу у вас там появится кнопка точно такая же, вход в бота. Вы на нее нажимаете и будете видеть все то же самое, что и я сейчас вижу. Проверка актуальности доступа, ну и, соответственно, вот он доступ. Как вы видите, обновление май 2002 год. Но ну, так как сейчас практически уже июнь наступает, я это видео записываю 30 мая, можно сказать обновлен в июне. Ну короче это не суть. Смотрите, бот разделен на две части. Также есть небольшая инструкция, вот она кнопочка обязательно к прочтению. Зайдете, почитаете, очень важно, нужно как минимум один раз прочитать нужно всем. А, именно тем, кто в первый раз будут пользоваться этим ботом, либо вообще в принципе этой игрой будут пользоваться. Показывать не буду, там ничего интересного, там много текста, который просто нужно прочитать, понять и использовать в работе. Давайте в этот раз я вам, наверное, покажу первую часть бота, которая будет победы, тотал и раздача. Помимо победов, тоталов и раздача, там добавились еще два пункта. А какие, сейчас я вам покажу. Ну а прежде чем мы перейдем к обзору этого бота, я хочу вам напомнить о том, что у меня есть бесплатный канал с футболом. То есть ежедневно бот дает прогнозы на футбол. Вот так вот это выглядит. Смотрите, вот они прогнозики, всякие команды. Прям в ежедневном, в ежедневном формате идет. Начало у нас по московскому времени, это будет 9 утра. Начинаем по Москве в 9 утра, заканчиваем в 8 вечера. Вот, вот такой вот бесплатный канал на футбол. Ссылочка вот она у вас на экранах, на бесплатный вот этот канал с батом. Также, естественно, в описании к этому. Ну а я продолжу дальнейший обзор. Посмотрим, что у нас сейчас в Бакаре идет и какая у нас сейчас игра. Смотрите, у нас идет сливная линия. 887 игра закончилась. Я запрошу на 890 игру прогноз. Просто пишу цифры 890 и получаю прогноз. Смотрите, у нас добавилось еще две строки в прогнозе. Третья карта и Total Card IB. IB это игрок и банкир. Сейчас я вам покажу, как это наглядно выглядит у букмекера. Ищем 890 игру. Вот она 890 игра. Сразу же я сделаю автоставку на 100 рублей и смотрим что у нас в прогнозе total 11 с половиной меньше вот он сразу же ставим коэффициент 1 5 дальше ищем раздача да или нет вот она игра завершится на раздаче мы ставим что у нас там нет дальше третья карта игрок да вот она игрок получит третью карту коэффициент 1 и тоже ставим ставочку и Total Card игрок Банкир 2.2. Это у нас находится вот здесь. Total Card игрок Банкир 2.2. 2. Коэффициент 2.4, почти 2.5. Все, ставочки сделаны. Сразу же я делаю повышение. Я просто умножу на 2, сотку умножаю на 2. И готовлюсь к догону. Иду в 891 игру. Сразу же себе открываю все, что мне возможно понадобится догонять. И смотрим, что у нас по итогу. У нас сразу же заходит ставочка. Раздача нет. Третья карта игроку. Да, тоже зашло. Total карт не зашло, сразу же догоняю. И осталось дождаться Total половиной меньше. Но он, я думаю, так и так зайдет. Да, у нас полностью прогноз практически заходит. Не заходит только у нас а, Total Card и B2-2. И с догоном она у нас тоже не зашла. Давайте покажу, как это в ставках у нас выглядело. Итак, вот так вот у нас это выглядит в рублевом эквиваленте. А, то, что зелененько, без красненького, это у нас сразу же зашло. А это вот у нас как раз Total игрок 2-2, он у нас не зашел. Так как у нас всего лишь один догон на эти прогнозы, поэтому второго догона я не делал и не делаю. Я вам не рекомендую делать ставки сразу же на весь прогноз, потому что велика вероятность того, что вы можете просто не успеть догнать. Выберите себе то, что вам нравится, либо только по коэффициентам выбирайте, либо то, что проходит лучше и на то делайте ставку. На одно, на два, что-то вот там, ну две нормально еще успеть догнать. Себе просто выберите что-то понадежнее и делайте на это ставку. А чтобы узнать, что заходит лучше и стабильнее, вы можете сделать следующим образом. У вас есть два варианта выбора. То есть, вы вот таким образом себе выписываете, не выпис... вы вот таким образом себе делаете игры. Там вот, например, 890, потом 892, 94, 96 и просто по статистике делаете сверку. Да? Смотрите, что зашло и себе помечаете. Можете прямо вот здесь вот таким образом делать э, пометки. Например, я вот себе так делаю. А, у нас получается Total зашел, раздача зашла, третья карта зашла, а Total Card и b 22 не зашло. Вот таким образом. Да, бот на это не будет никак реагировать, это не избивает его работу, так что нормально, таким образом вы можете себе вот так вот выписывать и уже делать выводы, как заходит, что лучше заходит, на что ставить. Также можете в самом моем канале смотреть статистику и делать выводы. Чтобы в моем канале найти статистику именно на бокару, именно на этот бот, вы можете зайти в него, вот так вот немножко отмотать. И вот тут есть с предыдущего любого лайва, допустим, вот слово статистика симбио, да, мы на него нажимаем и ищем длинный список. Вот вся статистика ботов для нашего удобства. И ищем здесь, вот она, статистика бокара, смарт бакара, на нее нажимаем. И вот здесь уже у нас есть открытая статистика по проходимости ботов, исходя из лайвов. И ищем, в принципе, то, что нас интересует. Соответственно, вот у нас 24 мая был лайв, и вот они плюсы и минусы у нас все видны. А также у нас по другой части бота, которую я сниму в следующем видео, вот они также все проходы. То есть на основании вот этих вот хэштегов, на вот этой статистике мы можем себе выбрать то, что заходит. Вот, например, Total Card и B, тот, который у нас сейчас не зашел, 17 мая было 15 плюсов, 10 минусов. На этом мы можем сделать вывод тот, то, что в принципе данный прогноз имеет свои определенные риски. С учетом своих повышенных коэффициентов. А коэффициенты у нас там, давайте посмотрим, чтобы не вспоминать и видеть наглядно. Коэффициенты у нас от 2, почти с половиной до 7. В принципе, коэффициент хороший для Бакары, здесь в самой Бакаре нету таких высоких коэффициентов, как, например, в том же самом 21 очке, чтобы коэффициент был 30, 50, 60, 90, например, как на золотом очке. Соответственно, делаем стандартный вывод, мы же здесь все не в первый день находимся, да, и мы прекрасно знаем, чем выше коэффициент, тем выше у нас идет что? Правильно, риски. Если ваш баланс может очень сильно пострадать там, от одного или двух прогнозов минусовых, именно на эту ставку Total карты игрок-банкир, вы просто пропускаете ее. Жадничать не надо. Гнаться за коэффициентом, там, за двушкой, четверкой или семеркой нет смысла, с учетом того, что есть высокие риски. В том и прелесть и преимущество ботов семейства SmartBot в том, что у вас всегда есть выбор, на что делать ставку. Вы под себя можете подобрать под, ваш, под вашу скорость работы, под свой банк под ваше время и прочее. Если вы досмотрели до этого момента, я вас благодарю за это. Я прошу вас написать комментарий касаемо этого бота. Какое-то ваше видение, мнение, предложение. Я всегда учитываю ваши комментарии. Всегда... Всегда их читаю и вижу. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.